всем привет дорогие мои друзья рада вас приветствовать на канале мари арт живопись маслом меня зовут марина бердник и сегодня мы с вами напишем маслом такой вот небольшой этюд осенние березки холстик у меня небольшой 20 на 20 любой берите какой-то квадратный формат. А, плюс также можно бумагу грунтованную. Да, видели, акварельную я грунтом покрываю. <coughs> как бы работаю. То есть тоже подойдет для этюдиков, для тренировки. Попробуем писать небо. Ну и приступаем. Разбавитель. White Spirit без запаха. Текуриловский. Кисть возьму небольшую. Щетинку такая подстерка. Подстертая она у меня. Жиденькая, делаю красочку коричневенькую. И вот намечаю, показала да, себе середину холста, где у меня. И вот ниже, в нижней части линия горизонта. Наметила тоже какие-то вот березки. На картине у нас будет ветер. да, Будем показывать ветер. На дальнем плане маленькие деревца далеко-далеко. Смешиваю краску. Небесно-голубая, красненькая. Индиго туда можно подпачкать. И такими вот коротенькими, главное, коротенькими мазочками и тонким слоем заполняем наше небо но неоднородно, то есть не так, чтобы мы замешали один оттенок и им полностью перекрыли, да, короткими мазочками все небо. То есть, когда я иду на палитру за краской, обратите внимание, я где-то добавляю индиго с красненьким, да, более фиолетоватый, где-то такие вот более преобладает индиго то есть разнообразные мазочки где-то более он голубее то есть да, небесно-голубой больше и такими вот короткими короткими мазочками разнообразно то есть пошли за красочкой на палитру то есть раз взяли замешали другой оттенок то есть не получится так что вы смешаете один и тот же оттенок он все равно будет отличаться и это как раз таки надо нам вот это вот мерцание вот некоторые окошки добавляю такой вот чистой небесно-голубой к низу больше индиго с небесно-голубой но индиго побольше потемнее вот беру красную с индиго более темными создаю теневые наших облаков, то есть небо у нас осеннее такое пасмурное облака вот эти вот заполняем таким вот такими мазочками пытаемся представить до да, облака их очень-очень много еще что касаемо неба ближе к линии горизонта у нас облачка будут более горизонтально а здесь уже можно под какими-то ну, как диагональные им да, направления задать то есть обратите внимание в природе также все это присутствует что там, где облака над нами, мы их видим такими пушистыми, да, форма у них разнообразная. И если посмотреть вдаль, к линии горизонта, они становятся все горизонтальненькие. То есть это тоже, <coughs> вот, по поводу неба, это обязательно. И вот не полностью, да, обратите внимание, я перекрываю, а как бы так вот наношу эти теневые я беру белилки чистые белилки и на наших облаках вот эту теневую я полностью не закрываю а над ними то есть у вас свои какие-то мазочки да получится в любом случае то есть попытайтесь увидеть найти представить это облака и то есть белый цвет этот прокладывать такими вот тоже не особо, но уже более пастозно, да, чем теневая, но э, то есть не, не, не очень, то есть в меру все это дело. Представляем и наносим наши эти облачка опять-таки вот к линии горизонта, видите, я их более горизонтальненько укладываю. Также маленькими мазочками. Кисть у меня щетинка с закругленным краешком. И вот, а ей как раз-таки очень хорошо показывать вот эти вот закругления облачков То есть не надо там как-то плоская будет, конечно можно, но надо попробовать. То есть, когда я вот тоже вам говорю, что вот такая то кисточка, да, показывает, то есть не принципиально брать такую же, работайте той, которая вам удобна. Просто вот, ну, я же говорю, да, закругленно удобно вот эти вот э, закругления облаков делать, изгибы. Индийская, желтая, охра, э, такие вот. Э, темно-оранжевые к низу затемняя какую-то теневую даю коричневым деревья на дальнем плане показываем тоже как бы они маленькие они очень далеко но все равно покажем какими-то пятнышками то есть чтобы неоднородно до закрашивать вот здесь я закрасила там где под деревья оставляла у нас они будут как бы такие вот высокенькие они высокенькие, и как бы стволики будут на фоне неба. С правого края зеленоватый даже оттеночек. Ну, такие они, знаете, не выписываем их сильно, потому что они очень-очень далеко. Но даем тоже пятнышки такие, вот ставим разнообразные, чтобы были темненькие и светленькие, да, вроде как внизу у них там теневая. Белилки, охра, туда же индийскую желтую, можно капельку красной, такая вот полоса, линия горизонта там вот светлая сухая трава и оставшуюся часть вот этого нашего поля пока горизонтально горизонтальными мазочками мы заполняем такими вот оттенками и индийская желтая, коричневый туда и вот такими вот оттеночками Закрываю тоненьким-тоненьким слоем. Видите, прям холст просвечивается. И где-то уже добавляем. На переднем плане мы вытемняем. Для того, чтобы нам положить какие-то э, светлые травинки, и чтобы их было видно, нам нужно сделать этот слой потемнее. И теперь уже постойненько можно набирать этой же кисточкой закругленной. Э, то есть э, набираю охра, белилки, вот, ну, который у меня замес да, был, и желтого в разбеле можно. И вертикальными мазочками э, заполняю нашу траву. То есть чем она дальше, тем мазочки по длине короче. То есть чем ближе к нам, тем мазочки будут становиться все выше и выше до да, травинки то есть потому что они ближе к нам и мы их видим а, лучше также мы помним да что мы собрались показывать ветер ветер у нас дует слева направо то есть и а, травинки мы стараемся направление, наклон сделать вправо но не так, чтобы, знаете, все вот взяли и наклонили. То есть разнообразное направление им даем. Какие-то ровно стоят, какие-то и влево наклоняются. Но это единичный случай. В основном все направление должно читаться вправо наклон. Также и зеленоватые кое-где виднеются травинки участки, да, такие. Мы их показываем в небесно-голубую добавляем желтенького индийской желтой можно получится такого вот индийская желтая с голубой темно-зеленой. Также можно сделать этот зеленый добавив в индиго желтую, то есть ну регулируя желтый, да, чем больше добавить, тем ярче будет. И вот я с дальнего плана постепенно двигаюсь на передний план. И как вот мы вяжем, да, с дальнего на передний. И постепенно высоту травинок увеличиваю и меняю цвет. То есть я где-то... Помазала зелененьким, да, нанесла травинки. То есть уже какие-то темные ниже да, накладывать не видно их будет. То есть прокладываем светленькие и чередуем. Темное, светлое, вот разнообразные, оранжеватые, коричневатые, зеленоватые, охров разбели. Ну, такие вот музочки. И более длинненькие, вот я показываю травинки на переднем плане. Вот видите, на темном углу внизу, в правом, на темном фоне, как видны, светлые травинки. То есть для этого мы делали темную подложечку. Еще добавляю теневой на дальних деревьях чуть-чуть. Кисть-лайнер. Жиденько делаю, ну, не белилки, но они там, видите, на желтоватым таким вот. Тоненько-тоненько показываю какие-то там стволики деревьев вдалеке. Также индиго, кое-где темненьких стволиков. Они в тени, да, у нас не, не, не каким-то ровным рядом они растут. То есть там в тени тоже стволы попадают. Беру беленький жиденько. И намечаю наши деревья, которые вот здесь уже ближе к нам мы видим. Не забываю про наклон. У нас дует ветерок. Я им задаю наклон характерный. К Книзу стволики пошире. Обратите также внимание, те деревья, которые у нас... Они вроде да здесь поближе, да, но все равно какие-то ближе стоят, какие-то дальше. И те, которые дальше, у нас э, стволики будут в траву уходить, как бы там подальше, повыше, к линии горизонта. А те, которые совсем-совсем близко к нам, они уже будут как бы э, стремиться ближе к линии, к, к низу холста. Наметила сначала белым цветом, потом также у березки да, есть темные участки, теневые. То есть по стволикам где-то прочертила такие вот. На большом количестве разбавителя также добавляю и темных веточек. Как бы не только бледные, да, но и темненькие будут. Очень-очень тоненько как бы и вправо и влево их развожу. Но основное направление все-таки задаю вот этот вот, показываю ветерок. Смешала красочку индийская, желтая, красная, охра, коричневатых оттенков можно. И такими вот мазочками накладываю теневую листву на нашем дереве. То есть полностью не перекрываю, как бы видны кое-где остаются веточки, окошки неба, деревья уже осенняя листва, она у нас такая осыпается, да, уже деревья они такие пушистые. Зеленоватый оттенок смешала. На вот этом дереве у нас будет левая часть немного зеленоватая. Здесь также вот немножко. Дальше опять индийская желтая, охра желтый, вот такими оттенками. Темные участки далее прокладываем. То есть теневая, теперь средний да, такой тон. И аккуратненько, не сильно давя мазочками такими вот наносим пятнышки. Разнообразные пятнышки создаем эту листву. Желтый с белилками, более светлые листочки. То есть цвет у нас видно, да, по листве, что падает справа. Хотя и пасмурно, ну где-то какие-то лучики, наверное солнышко пробиваются и вот закрываем такими мазочками более яркими вот побольше белилок но все-таки желтым не сильно их белите то есть он должен быть разбеленный желтый но все-таки желтый на нашем вот там большом дереве также показываем в теневую часть можно заходить, да, где-то там могут какие-то солнечные зайчики на листочке попадать, но совсем-совсем чуть-чуть, то есть теневая должна остаться теневой. И уже более, вот чем у нас листочки ярче, солнечнее, тем красочка уже выкладывается более пастозно. Помним, да, я всегда говорю, что теневые участки у нас не любят пастозную краску, а освещенные любят. Когда мы нанесли листочки, теперь можно добавить, если где-то сильно перекрыли веточки, не хватает, добавить, проработать веточек. Индиго также беленькими где-то веточки можно выбросить которые уже совсем без листвы до да, оставить то есть их вот на этой березке я покажу а, внизу веточки вот беленькие стволики кое-где черточками сквозь листвы. Показываю короткие такие вот э, мазочки этих веточек. И опять индиго, чтобы сильно не было вот, белёсая, да, где-то и теневых добавить. Цвет травы беру. Э наш вот этот охристо разбеленный и лайнером смотрите можно вот так вот нашлепывая меняя направление да как бы более такие конкретные э, отдельные травинки показать уже лайнером и также где зеленоватые там зеленоватые где светлые участки моменты там светленьких проложить э, то есть впереди также добавить красновато-коричневых, чтобы потом светленькие было хорошо видно на темном. И вот разнообразненько, разнообразненько. То краешком лайнера, да, пытаюсь как-то закруглять травинки, чтобы они не были все ровные. Какие-то изогнутые такие вот. Опять ä, пристукиваю, то есть ä, попробуйте поиграть с ним разнообразными такими вот приемчиками. Хуже от этого не будет. А, индиго с красненьким красный. Чуть-чуть добавила индиго. А, теневую часть добавлю мазать мазочков более темных также вот это вот слева дерево оно у нас они сливаются да как бы между собой вот теневой мы сейчас их разделим то есть добавляя мазочки получается что идет вот такое разделение и чистой желтой проставлю кое-где таких вот кисточку уже взяла той которую мы рисунок намечали более маленькую щетинку и такими вот точечными мазочками добавлю желтеньких пятнышек они будут получается маленькая кисточка более маленькие мазочки то, то есть тоже будет разнообразие такое да где-то побольше мазочки где-то такие вот более миленькие то есть все смотрим по обстоятельствам Вот посмотрите поближе какие мазочки у нас получились деревья видите которые теневые они такие вот менее пастозные которые свет уже более пастозные вот такие травинки Спасибо, друзья, за просмотр. Поставьте лайк этому видео, поддержите канал. Подписывайтесь на канал, если не подписаны. У нас еще будет очень много интересных мастер-классов. А я на этом с вами прощаюсь. До скорой встречи. Пока-пока.